Так, ребят, всем добрый день, всем добрый день. На связи Виктор Бандалет. те, кто меня не знает, я являюсь основателем клуба «Сытых сетевиков», автором книги «Формула привлекательного маркетинга». Обязательно ставьте лайки для того, чтобы поддержать наш клуб, все сообщество, для того, чтобы наши прямые эфиры набирало больше охватов, больше интерактивте в комментариях, для того, чтобы ваши друзья тоже присоединялись и партнеры присоединялись к данному эфиру. И делитесь обязательно к себе на стену, чтобы потом пересмотреть, чтобы не искать запись, пересмотреть свободное, удобное время и также поделиться ценностью со своим окружением чтобы они пересмотрели немножко свои взгляды на то чем они занимаются и в принципе к индустрии сетевого бизнеса сегодня я хотел бы разобрать тему негатива негатива в сетевом бизнесу и к сетевому бизнесу кто встречается с данными негативами вообще кто встретился хоть раз уже за свою карьеру сетевого маркетинга с негативом поставьте восклицательные знаки это не ново и на самом деле есть несколько разных направлений негатива которые за свои 10 лет в индустрии сетевого бизнеса я в принципе повстречал первое первое это когда Люди, да, то есть э, были в сетевом маркетинге, не получили результата э, по разным причинам, потому что, например... Э, сами неответственно подходили к посту, сами неответственно подходили к обучению, к работе, к действиям. Пришли, подписали контракт, и тут богатство должно им свалиться на землю. То есть есть разные люди: деятели, мыслители, халявщики и много-много ну, в этом направлении. Так вот, есть разные виды негатива. Люди, которые не разобрались в теме, да, то есть они попробовали, не получилось, и они пошли негативить во весь мир, что индустрия такая плохая. Второе, это, в принципе, аматоры, это, знаете, совки, такие Советский, Советский Союз, которые только советуют, и вот люди даже не, не знают, что такое сетевой маркетинг, но так как страна советов соседей сказали, что сетевой маркетинг – это пирамида, либо это нужно сковородки ходить продавать, кофор, Квартирам. либо же еще что хуже телевидение очень много провокационного видео снимают чтобы, так сказать, извините за французский, обосраться ног до головы Вы, опять же, в том, в чем не разбирается И э, бабки в подворотнях начинают квакать и поливать говном, извините за французский Тех людей, которые выбиваются из общества Тех людей, которые хотят в жизни лучшего А им говорят, не высовывайся, будь таким, как мы, будь таким, как все Потому что, ну, ты же другим хочешь стать, зачем э, выделяться на рынке а есть еще одна категория людей, с которой я познакомился, наверное, буквально несколько лет тому назад. Есть такие сообщества, да, то есть сообщества, которые собираются в кучки, и там, знаете, как вот... В как шлак, извините за французский, они там варятся в своем говнище, извините, ну уже так вот, чтобы по-жуткому. Это люди, которые не самореализовались в жизни, которые берут отдушину в виде, вот знаете, они кооперируются, и идут, начинают поливать грязью в комментариях тех людей, которые хоть что-то пытаются в жизни делать, а как так? То есть они же не могут, э, ну, они, они, не, они не могут чего-то в жизни реализовать. Они даже, в принципе, кроме того, как ходить на работу, сидеть, пиво попивать подворотни, курить и собираться в сообществе таких же э, бестолочей, аматоров, таких же... Э, Людей, которые вообще в жизни, ну, как, как бы миссии вообще никакой нету, они вот соединяются воедино и начинают там вот а, друг друга поддерживают, да, то есть вот такая служба, служба поддержки, в которой вот они прям самоудовлетворяются, такие, прям прям такие супермены, а, и они, знаете, самоутверждаются в том, что они правы. То есть и, и знаете и вот читаешь вот их обычно комментарии, и то, как они поливают грязью людей, которые хоть к чему-то пытаются стремиться вылезти из грязи, а, они, они вот у них, их как пластинку заедает, они одно и то же начинают писать, умом не блещут. Вот они умеют языком только лепетать, но как все обычные вот такие вот люди, которые только умеют чесать одним местом, больше ума ни на что не подходит. И они вот самоудовлетворяются, они себе, да, себе и вот тем людям, которые в этой шкарлупе варятся, друг другу доказывают, что они правы. Это самое опасное, на самом деле, самый опасный кластер населения, которых уже не исправно. И вот мы сегодня будем говорить, как с этим бороться. Как с этим бороться? Интересно вам, как с этим бороться? этаки антисетевой так это и есть да то есть это вот такое направление антисетевой. кому интересно как как с этим бороться потому что рано или поздно нелыханно не гадано вы можете попасть в эту же ловушку тоже ну, то есть это, это нет это никто в этом не перестрахован и неважно вы в каком положении так сказать в пищевой лестнице либо в пищевой пирамиде да то есть в пищевой пирамиде вы находитесь либо в самых низах сетевого либо в самом высоком положении сетевой, как с ним бороться, потому что рано или поздно вы попадете под удар. Вот, интересно вам, как с этим бороться? Кстати, еще есть, есть еще одна категория людей неблагодарных, то есть это люди, которые в своих неудачах вот начинают винить других людей, то есть это люди безответственные, которые идут а, это потребители, да, то есть люди-потребители, которые только идут, потребляют, но сами на рынок ценности не несут. Это тоже одна из опасных категорий, в которой вы всегда будете виноваты. К вам будут идти люди, э, в команду, вас будут любить, пока все хорошо. У них тоже хорошо. А Пока вы их учите, они а, рады этому. А, и не важно, что у них будут за вами идти несколько лет, у них не будет результата. Вообще все. Не будет результата, но они вот за за движуху, даже, возможно, в прошлых проектах у них были хоть какие-то результаты, но они упали, пришли вот к вам, и они вот сидят на попе ровно и ждут у моря погоды. А, но как только что-то меняется бесконтрольно, и и приходится делать крайние перемены в своей жизни, эти люди складывают лапки, начинают вас винить, что вы во всем виноваты, что вы опять заставили их выходить из зоны комфорта и делать выбор в своей жизни. Так сказать, опять же. Виня в а, своей теперешней ситуации не самого себя, что у человека нет результата, а то, что вот э, предводитель либо лидер плохой. Поэтому, ну, как бы будьте готовы, что люди, даже которые вас боготворят, которые за вами идут, которые, которые прям э, тысячу комплиментов вам делают в вашей команде, они в любой момент могут показать свое настоящее лицо, и все может перевернуться наизнанку. Поэтому никогда не разменивайте бизнес и межличностные отношения. Всегда относитесь к бизнесу как к бизнесу. Не нужно вот эти, знаете, типа лучший друг, подруга. У меня вот, я несколько раз встречался в своей карьере, когда человек, от которого ты не ожидаешь, и в, в которого ты душу вкладываешь просто тебя отворачивают, ну просто поэтому как, и потом начинается типа у каждой стороны своя медаль, каждый со своей колокольни плюет по-разному и много многое другое. Но давайте мы поговорим о том, как сражаться, да, то есть давайте поговорим, как сражаться. Вы, наверное, будете удивлены а, моим ответом. Так вот, мой ответ никак. Мой ответ никак. А, а, я вам так скажу. Почитайте «Трансерфинг. Реальности» Вадима Зеланда. Вот именно вот в таких больших, крайних эмоциональных встрясках эта книга помогает, как никакая другая, найти выход, правильный выход. Есть только вот вся вот такая негативная ситуация, когда вас поливают дерьмом, вас начинают винить во всем, то есть какие-то вот глобальные перемены в вашей жизни. В один дело называют маятниками, да, то есть это такие эгрегоры, энергетические эгрегоры, которые эм, подпитываются вашей негативной энергией. То есть маятник это вот Антисетевики, которые начинают лить э, на вас э, говно либо начинают э, любо, любой другой кластер обвинять вас в чем-то если вы начинаете защищаться вы подпитываете этот эгрегор да? то есть вы раскачиваете еще больше этот маятник и эм, им это надо они ради этого и старались понимаете о чем я поставьте пятерочки если если вы в принципе понимаете о чем я говорю то есть это энергетический такой сосуд да то есть движение такое энергетическое которое подпитывается вашей энергией и есть только два способа погасить этот маятник два способа ребят это вам понадобится во всей вашей жизни чтобы у вас жизнь не случилось помните мои слова которые я сейчас вам расскажу либо же перечитайте у вадима зеланда трансерфинг реальности все перечитайте все там томы которые у них есть очень сильно он описывает все ситуации в жизни, вот мне это зашло как никогда в самые сложные моменты, я пять лет тому назад с этим познакомился так вот, есть два способа это полный игнор, вот как Валентина написал игнор, вы гасите маятник игнором то есть вы не дали им энергию не дали им энергию. Таких людей сразу в черный список удалили все комментарии. И даже не бойтесь, знаете, вот многие спрашивают у меня рекомендации там, а что делать с негативным комментарием, который там ко мне в личный профиль прилетел, либо в мою группу? Ребят, это равносильно, когда ваш личный дом, вот представьте, ваш личный дом пришел какой-то мудак и насрал вам, извините меня за французский, на ковер. И что вы, вы будете делать? Я не буду убирать, а как это обо мне подумают, да? То есть а вдруг подумают, что я боюсь того, что мне насрали. Ну вот, знаете, это вот как многие думают. А как люди подумают, если я буду удалять со своей стены негативные комментарии? Люди подумают, что я испугалась, либо я как-то проиграла. Ребят, немножко по-другому думайте. Ваши социальные сети — это ваш обитель. Это ваш храм, это ваши правила. Да, ну не совсем ваши, потому что многие правила руководствуются там свыше, да, то есть, ну, как бы руководителями социальных сетей, но в целом вы руководите своим личным профилем, вы руководите своей группой. Это ваша платформа, это ваше убежище. Здесь ваши правила. И срать там, извините, опять же за, за французский, возможно, там как-то дерзко так звучит, никто не имеет права. И сразу же с, с полным удовлетворением убирайте в спам, в мошенничество, в оскорбление, в черный список этого человека, переходите к нему в профиль и тоже жалуетесь, и блокируйте этого человека, чтобы он больше никогда не имел права у вас находиться в ваших профилях и ваших группах. Вот. Поэтому полный игнор, сразу же все удалили, загнали в черный список, пожаловались. Они не получили той энергии, которую они хотели бы получить от вас, и маятник иссякнет. Рано или поздно маятник иссякнет, но вашу энергию, ваш эмоциональный заряд они никогда не заполучат. Второй момент, второе правило, это сделать то, что они от вас не ожидают. Понимаете, ребят? Второй, второй способ погасить маятник, это сделать то, что они от вас не ожидают. Привожу пример. А когда кучка гопников пристает а, к, к, к человеку, который, как они думают, не может дать отпор, но он берет за шкирку самого главного и дает отпор, это гасится маятник, потому что они не ожидали такого. То есть они думали, что он испугается, начнет убегать, и они будут подпитываться, бежать как шапки, гавкать за ним и кусать за пятки. Но так как парень попался не промах, никто не мог ожидать, и он сделал то, что от него не ожидали, он сразу же настрелял в лоб самому главному, кто руководит этой бандой. И они все разбежались. Это тоже гашение маятника. Второй момент. Когда вы очень слабый человек, знаете, вот как многие думают, как спастись от маньяка, да, то есть как спастись от идиота, который может пристать к вам на улице, и у вас нету сил, например, ну, чтобы побороться с ним. Так вот, каждый маньяк, каждый вот типа доминирующая особь, которая чувствует над вами какое-то какое преимущество, Грубо говоря, всегда будет ожидать, что вы испугаетесь и начнете убегать, кричать, молить о пощаде и много-много другое. Но когда вы перешагнете и начнете вести себя неадекватно, то как от вас не ожидали, маятник сразу же разрушится. Это психология, ребят. Ну, например, знаете, маньякам пристал, вы не начинаете убегать, дергаться. Ой, ты мой сладенький, а что это за носик? Да, я тебе попробую. Ой, ну давай, давай. Ну ты что, хочешь меня там раздеть, ну давай я тебя раздену. Это немножко звучит э, до банальности э, Ну, как бы.. Э, идиотически но именно по психологически это так работает то же самое в этой ситуации всегда вот когда вы чувствуете что на вас что-то вот насаждает какой-то маятник, какая какая-то такая вот волна негатива какая-то ситуация с которой нужно как вы думаете бороться всегда думайте о двух вещах первое а стоит ли бороться вообще потому что если вы начнете сопротивляться вы только будете раскачивать маятник лучше отпустить эту ситуацию и полностью в игнор кинуть и в черный список, и так далее. Второе. Можете ли вы сделать то, что от вас не ожидают вот, вот эти люди, которые льют на, ваш, на вас негатив? да? То есть, ну, например, вот мы с Валентиной сегодня общались, ей тоже не по духу, по поводу такие люди, и с ними можно на вплоть до юридического момента сражаться. Ну, то есть э, обвинить в двух статьях как минимум. Это оскорбление. А, а второе, как там Валентина, я сбрасывал, если это просто судить по поводу ну, российских законов, сейчас скажу, и клевета. Да, то есть если, например, за оскорбление они могут получить штраф от 1 до трех тысяч рублей, и это очень легко доказать, а клевета вплоть до штрафа до 3 миллионов рублей и даже до лишения свободы на пару-тройки лет. И неважно, скрытые у них аватарки сидят ли они под своими, под своими либо чужими IP-адресами. Сегодня это все легко проследить, главное показать доказательную базу что что на вас клеветали, либо на вас оскорбляли. Только вопрос в том, что если вы будете идти по поводу оскорбления, если у вас в кошельке не завалялось лишних там пару, тройки, либо семерки, пару там тройки либо семерки тысяч рублей которые вы можете потратить на нотариуса лучше этим тогда не заниматься лучше по полностью ну, как бы проигнорить да то есть потому что вам дороже выйдет там услуги нотариуса чем например ну, вам в принципе вы потратите на нотариуса но если их обвинят они получат там иск и плюс штраф там от 1 до трех тысяч рублей вот но если вы докажете что это клевет и если у вас есть еще знакомые в органах, то, конечно, можно их проучить на намного-намного больше. Вот, поэтому всегда подумайте, да, то есть прежде чем там вступать в противоборство, нужно это, не нужно, и... Вот такие вот варианты. Других вариантов нету. Не нужно в комментариях им доказать. ребят. Вот давайте мы просто логически обсудим а, следующий момент. Скажите мне, пожалуйста, а, а, когда кто-то говорит, что 2 плюс 2 не равно 4, разве стоит с человеком дальше вести разговор а, по математике, либо а, по способу сложения, либо умножения и так далее? Если люди 2 плюс 2, когда вот в принципе адекватный, разумный человек 2 плюс 2 понимает, что это 4, но для неадеквата 2 плюс 2 это не 4, стоит ли с этим человеком вообще о чем-то говорить? Это знаете, как на идиотов не обижаются, то есть им дают справочку, что человек идиот, ну и человек отпускает с миром, да, то есть это, это, это, это его уровень мысли, это уровень мышления человека, с которого он в принципе уже, никто на ее повлиять не может. Поэтому ребят, просто-напросто Помнить вот эти два способа. Не заморачивайтесь сильно. Если вам было полезно, обязательно ставьте лайки, делитесь у себя на стене, чтобы такие такие лапти, которые будут смотреть, посмотрели тоже и успокоились чуть-чуть, потому что в принципе вас становится больше, которые понимают, как с этим бороться. То есть вообще с этим не нужно бороться в принципе. Второе, чтобы вы показали другим своим партнерам, своим коллегам, как сражаться с, с негативом. Ну и конечно. Обязательно в описании профиля в скриптуме подписывайтесь на нашу движуху. Мы ее отсрочили немножко на недельку, потому что мы немножко боролись с нашей модерацией ВКонтакте. Но теперь все в порядке. Мы за недельку сейчас соберем крутую аудиторию. Нас уже там 300, в чате больше 130. С вами был Виктор Бондолет. Всем большое спасибо, что вы сегодня с нами собрались. Всем пока-пока и до скорой встречи, ребят. Всем пока-пока.